У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории встали и вышли, сказал Кравченко. Он отметил, что руководство лечебных учреждений. Не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсестры. Этой категории остались работать. Однако, по словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом. Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьезном пределе. Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники – это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования места – это медицинские организации. «Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника», – сказал Кравченко. Он добавил, что заболевание медработников коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях. По словам министра, ожидается, что в крупнейшей в регионе Калининградской областной клинической больнице, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 100 человек. По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. Выявлено 524 случая заражения, 45 за минувшие сутки. Из них 121 человек выздоровели, умерли 11. Остаются под медицинским наблюдением почти 1,9 тысячи человек, в том числе 154 в условиях обсерватора.